Или, мне кажется, или Путин совсем слетел с катушек. Так бывший посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол охарактеризовал анекдотическое решение российских властей о назначении американского актера и режиссера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления российско-американских связей. Понятно, что такого рода распоряжение может... Разве что позабавить американцев именно потому, даже бывший дипломат и опытный исследователь России Макпол недоумевает, зачем Путин выставляет себя на посмешище. А исследовать нужно вовсе не Россию, исследовать нужно Советский Союз. И тогда никому не будет смешно, будет печально. Советские лидеры тоже обожали западных деятелей культуры, которые восхищались успехами социализма и, так сказать, загадочной русской душой. Список лауреатов Сталинской и Ленинских премий за укрепление мира между народами украшают имена, рядом с которыми сигал просто никто. Но советское руководство не очень интересовал автопортрет, которым, Просоветские интеллектуалы пользовались в собственных странах. Им важно было продемонстрировать собственным гражданам, как весь мир поддерживает первое в мире государство рабочих и крестьян. Отличие советского руководства от российского в том, что любовь к западным интеллектуалам и коммунистам культивировалась в годы закрытого общества. Тогда большую часть информации граждане получали из газеты «Правда», а «Правду» из передач «Радио Свободы» и «Голос Америки». И многих можно было действительно убедить, что простые люди на Западе завидуют советским крепостным. Сейчас все иначе. Сигал – это товар для внутреннего потребления. Но вот только вряд ли россияне поверят в то, что одиозный режиссер выражает взгляды большинства американцев. Россиян сегодня куда больше интересуют проблемы, связанные с повышением пенсионного возраста, чем назначение очередного спецпредставителя по дружбе с простыми людьми Америки. В 2014 году в ситуации разочарования людей властью Путин предложил россиянам Крым. Но Крыма на каждый день у российского президента нет. Да и украденная территория уже не интересует большинство жителей России. Более того, некоторые начинают понимать, что ухудшение жизни и кража Крыма – звенья одной цепи. В этих условиях, конечно, лучше вообще отказаться от повышения пенсионного возраста. Но денег на такое решение у Путина уже нет приходится обходиться сигалом Виталий Портников. А что вы думаете, друзья, по поводу этого странного назначения? Наверняка еще все до сих пор смеются над историей Жераром депардье Помните, как его встречали, как обнимали все подряд, начиная от Путина и кончая Кадырову. Дали ему пятикомнатную квартиру в Грозном. Объявили, по-моему, почетным жителем Мордовии или что-то в этом роде. А что после произошло? Жерар Депардье уехал в Бельгию, обосрал Россию как только мог, во всех своих интервью говорил, что большего сарая в жизни он не встречал и сказал, что будет лучше жить в Алжире, чем в России. Кстати, больше об этой истории он не вспоминает и, насколько я знаю, в Россию не возвращается. И вот теперь Стивен Сигал. Человек, ну, скажем так, абсолютно лишенный актерского таланта. Он из числа тех самых, кто на боевых искусствах пытались сделать себе карьеру. Но ну, как раз-таки Стивен Сигал из «Плеяды Лохов». Те, кто снимали малобюджетные фильмы и были непопулярны. Их почти никто не знал. И вот теперь ему 66 лет. Он приехал в Россию и несет совершенный бред о том, что у него есть какие-то монгольские корни и что даже есть фотография, где его предки сидят в монгольских шапках. Ему бы кто-нибудь в этот момент объяснил, что Россия, в общем-то, не Монголия. Захарова, чтобы его немножко поддержать, поправила, дескать, не монголов он имел в виду, а бурятов. И вот представьте, человека, который путает Бурятию и Монголию, Россию и Монголию, назначают спецпредставителем МИДа. Ну, до какой степени можно еще опуститься? В Америке о нем никто не помнит. Для чего это делается, непонятно. Для того, чтобы люди лишний раз удивились, покрутили пальцем у виска. Прав был Майкл Макфол, который сразу же через несколько часов после назначения в своем твиттере написал только одно слово – безнадежно.